Начнем с главного. Не существует типовых конференц-залов, точно так же, как и не существует типовых компаний или учреждений. Одни локальные, другие глобальны, одни многочисленны, другие нет. Не найти одинаковых. Так какой же конференц-зал нужен вам? Если решение принято, то наверняка у вас уже есть свое видение будущего зала. Он вам нравится, и вы хотите именно такой. Мы тоже хотим, чтобы у вас был современный, удобный и эстетичный конференц-зал. Но по опыту многих лет, знаем, что непродуманность деталей может привести в конечном счете к некомфортной и неэффективной работе. Чтобы этого избежать, давайте посмотрим на зал глазами интегратора. И попробуем обойти все подводные камни. Но что же это за взгляд интегратора? Проясним. Например, глядя на стол Президиума, важно продумать, как будут проходить кабельные трассы, по которым проложены провода конференц-системы. Посмотрим на места участников заседаний, видно ли им будет других участников, и когда идет до них отраженный от разных поверхностей звук. Итак, каким должен быть ваш конференц-зал? Это будет круглый стол. Актовый зал или многофункциональный зал-трансформер? Потребуется ли вам трибуна и президиум? Если да, то что нужно на этих местах? Может быть подключить ноутбук? Возможно на столе президиума необходимы мониторы, пульты конференц-системы. Кто будет работать в зале? Когда вопрос об общей концепции решен, важно подумать о том, для кого создается этот зал. Несмотря на кажущуюся очевидность, вопрос требует небольшого исследования. Важно учесть следующие пункты. Кто будет работать в зале, кроме постоянного состава? Хотели бы вы приглашать гостей и сколько? Какие возможности им предоставить? Может быть, среди гостей будут журналисты, которым потребуется аудиозаписи мероприятия? Если вы намерены давать слово участникам в зале, то как организуете процесс предоставления слова? От ответа на эти вопросы зависит не только возможности участников, но и внешний вид зала. И это не только дополнительные кресла, но также кабель-каналы и различные архитектурные интерфейсы, которые обеспечивают подключение оборудования на местах. Всякий зал находится в каком-то здании. Каждый зал имеет свои инженерные и, соответственно, архитектурные особенности. Поэтому возникает еще несколько вопросов, которые нужно продумать до начала проектирования. К примеру, насколько прочны стены для монтажа видеостены или потолок для крепления видеопроектора? Важно не забывать и о параметрах силовой сети, поскольку работа некоторых систем очень сильно зависит от этого. В случае организации видеоконференции нужно продумать, из какой части зала будет идти трансляция, и определить удаленность всех мест, которые будут задействованы в общении. Одна из самых важных систем зала – система управления. Можно сказать, что это мозг вашего конференц-зала, без которого зал не может быть ни интеллектуальным, ни современным. Именно с помощью системы управления все оборудование интегрируется в единый комплекс. Управлять системами зала вы можете посредством интерфейса, доступного по Wi-Fi, практически с любого мобильного устройства и со стационарного компьютера. Важно продумать также, нужен ли в зале оператор. Или управлять залом будет председатель конференции. Удобный и интуитивно понятный интерфейс современных систем управления это позволяет. Но если все-таки оператор нужен, то стоит решить, будет ли он находиться в зале или же в отдельной операторской комнате. Нужно продумать оснащение этой комнаты, ведь ему нужно будет слышать происходящее в зале через микрофоны и наблюдать с помощью видеокамер. Размышляя о мониторах, видеостенах, экранах, важно учесть, не бывает больших или маленьких устройств отображения. Бывают устройства в отображении адекватные или неадекватные для данного помещения. Это значит, что подбирать экраны, мониторы, видеостены нужно не только по их качеству, но и исходя из того, будет их видно или нет. А помешать обзору может как форма помещения, так и дополнительные элементы. Колонны, например. Высота потолков. Если потолки низкие, то даже большой экран для задних рядов будут закрывать сидящие впереди участники. Одно из традиционных решений проблемы, кстати, это дублирование средств отображения. Можно разместить дополнительные панели на стенах или в специальных стойках, или установить мониторы на столах участников. При выборе средств отображения нужно также учесть, какая информация будет демонстрироваться и для кого она предназначена. Будут это видеоролики или документы. И насколько хорошо должны быть видны детали для всех участников мероприятия. Например, для более четкого изображения стоит установить видеостену, а не проекционный экран. А также мониторы на столах участников на каждом рабочем месте, либо один монитор для двоих. Кроме того, нужно выбрать стандарт передачи графических данных. Это также очень важно. Будет ли использоваться старый аналоговый VGA-сигнал? или же все будет построено на цифровых DVI и HDMI стандартах. Каждая конференц-система выполняет ряд функций. Постановка выступающих в очередь, передача голоса. Управление этими функциями осуществляется через пульт председателя, управление громкостью с пульта оператора. Но важно предусмотреть также, какие еще системы вам нужны, помимо конференц-связи, которая, так или иначе, присутствует в любом современном конференц-зале. В современных конференц-залах с конференц-системой обычно интегрированы также и камеры технологического телевидения, которые автоматически наводятся на выступающего. Эти же камеры могут служить и для видеоконференц-связи, если она предусмотрена. Для того, чтобы получить нужное отображение зала, важно заранее подумать, где будут размещаться камеры и сколько их будет. Как правило, нужна камера для общего плана и камеры, позволяющие транслировать более крупные планы. Поскольку интегрированный комплекс это сложный инструмент, то недостаточно просто установить и подключить оборудование нужна настройка и отладка систем, устранение звуковых и видеошумов, синхронизация оборудования, а также тестирование работы оборудования в разных режимах. Поэтому при планировании сроков инсталляции следует всегда закладывать этот последний этап, который также важен как и все предыдущие. Ну, а теперь можно поговорить немножко о затратах на ваш будущий конференц-зал. От чего они зависят? Решения существуют в различных ценовых сегментах. Многофункциональные залы премиум-класса для работы в VIP-персон. Решения для дирекции компаний. Конференц-залы для общеобразовательных школ. Спектр решений соответственно, цен достаточно велик. Компания Atanor работает с любыми запросами, и мы всегда готовы обозначить перед вами все риски и достоинства любого из решений. При выборе оборудования мы можем оттолкнуться от вашего бюджета, поскольку предлагаем достаточно широкий спектр оборудования. Перед принятием решения о бюджете проекта стоит помнить и о возможных поэтапных вложениях. Эта практика сегодня достаточно широко распространена. Можно оставить объект открытым для усовершенствования, по мере накопления средств расширять и дополнять системы зала. Стоимость решения зависит в том числе от «хорошо», и своевременно продуманного проекта зала если у вас остались вопросы или вы хотели бы получить более подробную консультацию мы всегда готовы вам помочь свяжитесь с нашими менеджерами и мы вместе с вами сможем найти оптимальное решение